Добрый вечер. Сейчас мы с Павлом Николаевичем Грудининым в Абакане. Я, Чойгана седенол член КПРФ из Тувы, специально приехала в Абакан, чтобы встретиться с вами и задать всего несколько вопросов, если можно. Конечно. Прежде всего, хотела бы выразить вам слова поддержки от коммунистов Тувы. Мы надеемся, что вы выиграете все суды, вам завидует вся Единая Россия, поэтому э, вот, вставляет палки, колеса все время. Мы так считаем. Но да, на самом деле, им... вот, подождите. Мы суды, скорее всего, не выиграем, потому что не для того меня снимали с выборов, чтобы потом допустить. У нас, к сожалению, нет судебной системы, которая была бы независимой. Но мы точно знаем, что мы правы и что народ на нашей стороне. Mm -hmm. И это гораздо больше, более ценное, вот это знание того, что люди с нами чем даже какие-то суды, но понимаете, коммунисты же пошли на выборы единым фронтом большим, и в том числе вы кандидатом являетесь, и мы хотим изменить жизнь к лучшему, даже если один боец каким-то образом погиб, это не значит, что вся армия, скажем, бросила эту работу, и поэтому мы вместе пойдем дальше и победим. Значит, у нас общие взгляды, я тоже проходила через этот путь, судилась там. Но э, проиграть суды, это не значит проиграть э, и дальше. Да? У нас э, остаются же наши взгляды. По, вы абсолютно год. правы, да. И главное, что понимаете, как, э, у нас есть поддержка населения. Да, это У нас самое есть понимание, главное. что вот мы сегодня были э, на встречах в Абакане, в, э, в селах, которые рядом, и все нас поддерживают. Нет ни одного человека, который бы сказал, знаете, вот вы не правы, потому что мы предлагаем с вами то, что хотят люди, чтобы пенсии были больше, да. чтобы учителя, которых вы представляете, получали нормальную достойную зарплату. Причем эта зарплата не должна зависеть, где учитель учит. Зарплата, например, в Москве и в вашей школе, в малокомплектной, должна быть одинаковой. Потому что дети одинаковые ⁇ это дети нашей страны. Поэтому мы с вами в нашей программе делаем... Все для того, чтобы люди поняли, что надо прийти и за нас проголосовать. Да. Я уверена, что мы добьемся своего все равно. Да? Ни, несмотря ни на какие суды, мы своего все равно добьемся, потому что мы, прав, мы правы, да, у нас правое дело. Но сейчас я задам вот я хотела бы узнать ваше мнение, как у прекрасного хозяйственника. У нас республика животнов... животноводческая. А, знаете, вот э, по статистике э, на конец года у нас 337 тысяч крупного рогатого скота, 1 миллион триста мелкого рогатого скота. Ну, имеется в виду козы? 000 000 и козы, бараны. и бараны, да, все вместе. Овцы. Да, mm -hmm. корес это все вместе. И вот понимаете, э, у, у нас вот э, такого... Э, вот производственного, вот э, такого нету. Мы выбрасываем шкуры, выбрасываем шерсть. Вот на нашем месте, чтобы вы сделали. Понимаете? Вот да. имея вот такой скот. У нас в ферме тоже есть крупнорогатый скот, конечно, немного, тысяча сто голов. Угу. Вот. Я точно знаю, что мясо у коров. Говядину. говядину да, и... ну это мы, конечно, не выбрасываем подождите, подождите. баранину Баранин. и, и все остальное нужно исп... производить, когда и богатое население потому что, к сожалению, когда население становится бедным, оно перестает есть мясо красное, начинает есть курицу, а потом вообще перестает есть мясо и если в среднем в мире потребление мяса и мясопродуктов 120 килограмм на душу населения, то у нас в России только 77 то есть получается, что мяса нам не хватает. Угу. А такие регионы, как Туа, они могут производить гораздо больше мяса, мясопродуктов, а также вот продуктов, которые вы сейчас назвали, шкуры, ну и все остальное, потому что новые технологии позволяют из всего сделать что-то полезное. Я как-то видел ну, запад, один западный фильм, там свинью разложили на 150 всяких вещей, которые можно сделать из свиного мяса, из копыт, из шкуры, из всего остального. 150 вещей. 150 вещей, uh -huh. да. Вплоть до резины, которую делают для машин. Uh -huh. вот. И это новые технологии. И поэтому, когда семья заканчивает свою жизнь, она полностью, все приносит пользу людям. И вот эти новые технологии надо применять. К сожалению, у нас в России получилось так, что Мяса, к сожалению, много не едят. Нам еще 50 килограмм на душу населения в год. Надо добавить мясо и мясопродукты. Потом мы начинаем, к сожалению, завозить молочные и мясные продукты из Белоруссии, из других стран. Хотя можем все производить сами. Когда-то в России было 65 миллионов коров. Сейчас осталось только 8. И это очень плохо, потому что это в том числе и рабочие места в деревне. Мы сегодня ездили в ряд... Ну, в Хакасии крупных сельхозпредприятий, угу. и все они говорят, что нас задушили тарифы, цены на солярку, налоги, цены на удобрения, а корма производитель все нужны удобрения. Поэтому если мы изменим подход, государственный подход к экономическим условиям жизни, в том числе и на селе, если мы начнем вкладывать в силу деньги, а помните, наша партия сказала, что минимум 10% бюджета надо вкладывать в сельские территории. Угу. Тогда люди начнут оставаться на этой и, и, и, земле. Да. Угу. Мы же с вами жили, а если вы помните, в Советском Союзе там же поддержка сельского хозяйства была совершенно другой. Угу. И люди старались не уезжать, они жили хорошо и в деревне. Вот. Поэтому у нас есть программа, план. И если мы с вами победим, вы у себя... В ТВ, я, ну там вместе со своими сторонниками в Государственной Думе и везде, то мы с вами очень быстро сделаем жизнь людей, наших земляков легче, лучше, конечно. богаче. Да, конечно. А если бы вы были, например, допустим, тувинским фермером, и у вас был бы скот, что бы вы сделали? А государство не помогает. Понимаете, вот самое у вас сложное. только свои силы, у вас только свой скот есть, а никакого оборудования нету. Что бы вы сделали? Вот честно, развивать сельское хозяйство можно только в двух случаях. Первое, когда будет богатое население, а второе, когда государство обеспечит доходность сельского хозяйства. А у нас а Погатывала у нас с вами другая ситуация. Да. Почему мы с вами А много? тогда что остается делать вот, фермерам? Что мы должны прежде всего сделать? Все фермеры, все сельхозпроизводители. Прийти на выборы и проголосовать за программу КПРФ. Только так. Если да. да. Потому что что бы вы ни делали, ну, во-первых, вы все равно. Вот, Если у государства нет конкретной программы, вот с помощью фермерам, тогда. У нас сейчас интересная ситуация. Государство говорит, что у меня есть программа. Ну, не государство, а вот власть имущие Вот mm -hmm. эта партия mm -hmm. власти, которая сейчас э, Все это делает, Скажите, у нас есть программа Но денег мы на эту программу не выделяем Потом мы э, Гарантируем, что вот вы произведете Но не гарантируем, по какой цене мы купим А вот что они нам гарантируют? Повышение цен на энергоносители Огромные тарифы на электричество mm -hmm. Они вам гарантируют, что В любом случае вы не получите Дотации, вы получите кредиты Которые mm -hmm. невозможно потом отдать Потому что если ты хочешь поднять цену на мясо, мясопродукты, ну и другие там составные э, производства, то ты вынужден найти население, которое богаче. А население беднеет восьмой год подряд. И поэтому мы с вами ничего не сможем сделать, пока не придем к власти. Пока не поменяем, а что предлагает КПРФ, минимум 10% бюджета России должно быть направлено на село. И, кстати, это не новость Это все разговоры о том, что рыночная экономика В западных странах В западных странах 50% От дохода фермеров Это помощь государства. То есть дотации, дотации, да? дотации. дотации Не кредиты, кредиты вообще ни при чем А именно прямые Они асигнала... просто поддерживают фермеров Конечно. Чтобы получить чист... чтобы чистую, чистую продукцию, продукцию да? и еще, Это для... в развитых странах И для того, чтобы люди не уезжали из деревни Потому что доходы в деревне Должны быть гораздо больше, чем в городе И тогда это мотивирует Потому что в деревне жить сложнее Вы же знаете прекрасно И не на словах, что в деревне нужно гораздо больше Потратить времени для того, чтобы устроить свой дом Отопить его Там никто не приходит, если у вас что-то случилось В доме, там какой-то сантехник в городе бежит И ты вроде как защищен А тут ты ничем не защищен И ты вроде получается один на один Именно поэтому, кстати, сельским учителям Сельским врачам Государство доплачивало в Советском Союзе дополнительные деньги. Они получали больше, чем в городе. Вот именно поэтому закрепление кадров на селе... Помните, когда молодые специалисты приходили в советское время, им давали квартиры бесплатные, да, им давали подъемные, платили, там, да, уголь, компенсировали давали ЖКХ, да, ну, услуги ЖКХ компенсировали. Именно поэтому государство в Советском Союзе, да и во всем мире, оно поддерживает фермеров, чтобы только они не ушли с земли. Потому что если они начинают уходить с земли, земля зарастает бурьяном. Ну, это э, э, что такое земля? Это государственное достояние. Это то, что государство должно все время поддерживать. А оно бросило всех на произвол судьбы. И только когда мы с вами придем к власти, мы сможем сделать так, чтобы опять расцвели наши деревни, чтобы появилась мотивация, чтобы молодые специалисты оставались э, там, где они родились, они уезжали в город. Вот. Но это будущее. Нам нужно добиваться того, чтобы мы стали жить лучше. Значит, сейчас мы на тупиковом пути. И только мы все это можем изменить, изменив власть. Да. Так я поняла? Конечно. Да. И любая политическая партия, а ее главная задача, это получение власти и через получение власти улучшение жизни населения. Если помните, в Советском Союзе у Коммунистической партии Советского Союза был главный лозунг. Первое, что они хотели, это они хотели повысить материальное благосостояние тогда советского, а сейчас российского народа. Если благосостояние повышается, значит мы на правильном пути. Сейчас благосостояние уменьшается, социальная защита уменьшается. Ну, вот то, что происходит сейчас, я думаю, по, всему, по всей России и у вас в том числе в республике, то, что закрываются школы, больницы сельские, значит, во да культурные мероприятия, клубы и все остальное, все сокращается. Как неэффективно, неправда. Человек должен жить там, где у него все есть. Вот. И нужно возрождать. Помните, всегда говорили, что, например, у Сталина Пропал из деревни Кабак и церковь, но зато появились библиотека, школа, детский сад, клуб. Вот Она... точно, правильно. А сейчас произошел обратный процесс: пропали школа, детский сад, клуб, библиотека, но появились Кабак и церковь. А у нас Вместо церкви у нас вот много буддийских храмов появляется. Ну, вот, ну неважно, какая-то да. какая религия. А ведь на самом деле никто не против религии, но надо давать людям не только религию и, извините меня, магазин, а надо давать возможность людям отдыхать культурно, повышать свой интеллектуальный уровень, культуру массы. И я, кстати, понимаете, вот эта национальная культура, сегодня мы в Хакасии видели, как прекрасно поют люди на хакасском языке, как э, вот это вот вот то, что э, вот этот интернационализм, который присутствовал в Советском uh -huh. Союзе, он э, коммунистами всячески поддерживает. И нужно развивать прежде всего и национальные республики, uh -huh. но одновременно давать возможность выживать всем так, чтобы они не пытались уехать э, в город или, не дай бог, еще за границу. Uh -huh. Мы с вами имеем программу, у нас есть Понимание, как это нужно сделать. Да, 10 шагов. У нас есть такие люди, как да. вы, которые на самом деле готовы. Э, через. Э, нам, нам будет сложно, понимаете. Да? Нас э, закрывают, не дают нам общаться с избирателями, нас снимают с выборов, э, как только увидят, что какой-то сильный кандидат. А мы все равно добьемся своего. Да, все равно. Спасибо за беседу. Было очень интересно слушать вас. Спасибо вам. Угу. Давайте вместе мы победим. Вместе победим.